Когда была Русь, такого не было Чего именем? Преституции не все было Там было все предназначено, там все было распол... расположено так чтобы, бля... Потому что все знали, чего хотели Хотели они Русьчих ну, а а? если, если, если баба приспалась с мужиком до замужества то есть гоняли из-за пшины, из-за пшины Руси, в лес, ее его. Сколько, сколько веков назад? До того, как отместили еврея Ру Русь. Это какой год хотя бы, скажи? Ну, я да, да не помню какой год. где-то Восемьсотые 80 е, -е годы где-то было.